еще в бляшки тут Все. Все, давайте на сумочку покажем и дно. Мама, не, не mm -hmm. что есть? Нам же нужно себя заголомочить. Нет, не буду заголомочить. Надо перевести. Что с этой стороны? Пожалуйста, загоните. Да, легла. Примите кабинет, прием до mm -hmm. суда. Что, что за удостоверение у вас? Что за удостоверение у вас? Не знаю не удостоверение так а оно вот что за удостоверение мы под удостоверение не пропускаем там паспорт. написано паспорт ваш покажите мне где удостоверение вы пропускаете что же за удостоверение какие документы надо предъявлять при у нас все написано ну, удостоверение. Какое дело На камера она включена. Почему она включена у вас? Ну, потому, что. потому что у нас здесь нельзя. Кто сказал? Видеозапись идет только с разрешением председателя. Есть правила пребывания посетителей в здании сказал? суда. Я, я говорю, а а я я говорю а а я покажите мне, где написано это. А я вам говорю, у нас нет, есть распоряжение. А где это написано. Покажите а мне. Вот правило. Правило. покажите мне. Они именно... Для а посетителей читай, эти правила. Говорю, Возьмите, пожалуйста, знакомство есть. Мы изучили, да, Мы изучили, изучили, да. да. изучили ваши правила. Да. Видеосъемка ведется. И изучили ваши правила. Только что еще вам включить? Ну так поддержите, я говорю, где? Отключите, пожалуйста, аппарат. Иначе мы сейчас на вас ставим. Включите пока камеру. Включите, отключайте. Вы видели, вам не раз уже объясняли, что съемка... Мы абсолютно разговариваем ну, со всеми давайте, правилами. Иди, давай, показывай мне ну, Давайте на «вы». Кто, не надо мне тыкать. Ты император да? что ли? А ты кто? С тобой на, ты, на «вы» разговариваешь. Сейчас я на с вас будет станк потокола. Объязвительно Давайте, давайте, составляйте. Отключайте камеру. Права, давайте. Отключайте камеру. Права, я составление потокола, я сейчас поставлю такой Документы мои дайте Я сейчас ставлю потокол. Дайте мои документы. вы кто такая, чтобы снимать у меня документы? Почему так со мной разговариваем? Вы кто такая, чтобы изымать у меня Я документы? Я судебный пристав. Вас никто не дайте, Я вам? судебный пристав. Документы мои, дайте. Мои дайте. обязанности входят. Документы изымать что ли? Проверять документы. Документы изымать? Проверять документы. Я документы проверяю. изымаете На ком основании? Еще раз спрашиваю. Ну, Я смотрю, проверять ваши документы. Я звоню, Я звоню в полицию что ли? Да, да, да. Полицию звоните да сейчас? Сейчас я снится девять график. Так писать на тринадцать восемьсот. Изучайте свои документы сначала. Это вы изучаете свои документы. Кому это написано? Вам. Четыре. Мне? Вам. Где написано, что это мне именно? Три Правила поведения организации кружного режима. И пребывание посетителей в городских судах. Я не посетитель. А кто вы? Я ответственное лицо. Какое ответственное лицо? Какое ответственное лицо? Учредитель. Какой учредитель? учредитель? А здесь-то вы что, по какому вопросу пришли? Как по что кому? То? По кому надо, по такому я пришел, я не обязан тебе докладывать. Нет, мы обязаны выслушать. А я тебе не а Мы обязаны знать, куда а вас я, А я идти. тебе не обязан докладывать, по кому вопросу Ты я не пришел. И не надо мне забыть. На не надо мне Камеру дыкать. отключите, вам отключите уже неоднократно отвечает. Сейчас заберу и вообще у вас. Кого заберет. Да ты заберешь? У мамы свои у... Не, не у надо мне тыкать, я еще забирать. раз говорю. Кто ты такой, чтобы я, я раз два... раз говорю. Ты император, что ли? Да. Чтоб я с тобой на вы разговаривал. Вообще пишите. Какая что тебе что, разница, что? по кого? Да никая. Если вы, вы не отвечаете, что... мы вас можем не допустить. Сейчас спрашиваешь, если мы вас не допускаем. Вы не исполняете наши. Нам нужно знать цель визита вашего. Все, переписали? Переписали. Сейчас от вас будет ставим протокол. Хорошо, Выключите камеру, вам Я сказал. Сказали, -то шли, то. Вы камеру? Обратно верните. <с <с Отключите камеру, вам сказано неоднократно. Вы не выполняете распоряжение судебного пристава, требования. Так, Лимонов, Павел Владимирович. Камеру включайте. Вы, вы, вы должны нет. выполнять мои требования. Ну какие требования? Отключить вы, камеру? Я вам отказываюсь в ваши требования. Вы мне покажите в документах, где я не имею права снимать. Вы с ними уже ознакомлены. Они у вас имеются дома, только что было вами заявлено. Заявлено, только, только там нету ничего такого. Да. Где я не имею права вести видеосъемку? Что она звонила? Не что знаю. Что-то они вам тут это значит, Телефон Проходить вы будете, специально визит? Нет, вот у нас женщина зашла с нами. Угу. А вы-то по какому вопросу? Мы с ней, мы с ней вместе. А вы кто с ней вместе? То вы куда идете? Мы-то не... В качестве кого? Мы идем. Вы кто? Что а вы не видите? Нет, в не кого вижу. Кого а идет? что, посмотрите внимательно. Ирина, что вы занимаетесь? Все в порядке. Прекрасно. С вами судебные приставы, Вина. которые Вина. обеспечивают Вина. порядок в судании сударственного. такие судебные приставы? Вот. Не Не знаете, ну, это лучше, хуже других людей. Эта съемка в виде ведется только с решением председателя суда или председателя суда. Где? Где? Где ведется? Что Где ведется? Это ваше внутреннее здание распоряжение. Для посетителей ну, суда. Предостань документы на это здание, и помещение суда. Это ваше внутреннее Представь распоряжение. Документы. Вас вообще пока никто не спрашивает. Предостань документы, я говорю. Ну, не тыкать. надо мне тыкать. Я еще раз говорю, не надо мне тыкать. Я с вами вежливо разговариваю ну, а Вы, вот вы, под... вы, вы А мы, вы... мы соблюдаем ты их Ты слуга все. народа, ты слуга народа Не надо мне тыкать еще раз, понятно? А кто ты такой? Слуга. А ты кто такой? В отношении вас может быть именена физическая сила У -у -у -у. Понимаете, если не будете выполнять наши требования Можно еще раз повторите Я уже однократно сказала вам все а Камеру а еще убирайте, раз, я сказал Что будет применено? Здесь запрещена съемка Что будет применено? А физическая лица в каких пунктах? Ну-ка, расскажите Так, мне. давайте пока вы выйдете сюда, вы еще не прошли процедуру досмотра. пока, физическую силу, приходят ходят Ну-ка, расскажите ко мне. Я попрошу вас пока покинуть здание. Я еще здесь нахожусь. Я там, Нет, я здесь уже идет процедура досмотра. Здесь идет процедура досмотра или там процедура досмотра идет? Есть. Документы, да. визита. Что еще не Скажите-ка мне физическую... Я процесс, вам здесь ничего не обязана рассказывать. Вы сейчас нам сказали, сейчас будем применять... Это что-то запреты такие от народа? Слух что я не понимаю. В каких случаях физическая сила применяется? Вы в курсе, нет? Вы, не вы сдавали вообще нормативы по физической силе? Еще что-то будет спрашивать? Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Мне не нужно что показывать, В каких случаях применяется физическая сила? Если вы не Так, что, пишешь, что а, Я записала там данные пильмонов Павел Владимирович. Вот, вот, вот. Да, ну, здравствуйте. Вот 59, 93, Надо мне тыкать. Надо мне тыкать камеру, еще раз говорю, я бы выключите камеру. Я я не тыкаю камеру. Вы выключите камеру, мы вас не пропустим просто-напросто. Да мне уже не надо. Вот и все. Сейчас полицию вызовем, давай, выясним, давай, Кто давай. не имеет права, кто имеет право. Не Извините. давайте. Применение, Применение физической силы. Ну вот, читаем. Приемные приставы по обеспечению уст... установленного порядка. Деятельности судов могут быть применены. В том числе были привыкнута. Полиция опять Посмотрим не уберет. Беру, вы нет. освободите проход мы вы, вы, вы же смотрите. не пропустили, мы, мы бы не стояли, мы мы бы стояли. Так так все, Вы идите в кабинет да. или Но освободите проход В любое время могут быть. Ну как зайдут, мы пропустим мы уже нет. Нет. Освободите проход, я вас прошу И на проходе никого? стоите Посетители еще пока никого едут, зайдут, ну, Какая правило. разница? Вы, здесь, вы мешаете нам работать. Вам работать Вы мешаете нам работать, а я говорю, освободите проход чем, чем мы вам мешаем работать, Вот объясните Вам пожалуйста. сказано, подключите камеру, здесь съемка Объясни... запрещена Отойдите с прохода, вы в этот гибридент идете, проходите Я запрошла Все, тогда ну, вы выходите, если все если вы Какое это разрешение надо взять? Они пришли со мной Какое разрешение Ваши доверенные лица вы-то вы пройдите, не мешайте. Я уже пришла, и ну я, да больше что что не надо. Ну тогда выходите. Мы никто не мешаем. А она что мешали, не имеет права здесь двери постоять, что ли, лечеб? Мы их просим задерж... покинуть здание суда. Мы их не задерж... На ком основании? А на каком, каком основании какие вы не сообщаете? Мы пришли. Вот? основании он должен нас ну, хотя бы пришли по поизвещать вот документы ну, Вот мы сейчас будем ознакомиться с инструкцией вашей Запрещено? Вы только что нам сказали, что вы все ознакомлены Да, мы да. хотим, да. а вот ну, с этой все вот все мы не ознакомлены Пожалуйста, ну, ознакомьтесь ну, ну, вот. Вы нас выгоняете все. Съемка запрещена ну, так, а как я ознакомиться буду? Я не умею, я плохо читаю Мне плохо видно, я лучше Очки, Я запишу, а потом дома прочитаю съемка, съемка информации власти? Емкую информацию можно снимать. Что вы? Вы не в курсе, что ли? Вы подучайте свои документы сначала, а потом вот начинайте свои правила. Грамотность абсолютно. Это скопление? Нет, это консультация фактов. Это оскорбление, консотация. Исполнение сотрудников. Почему? Вам еще раз повторяю, выключите, пожалуйста, внутреннее распоряжение. Что-то тыкаешь, ты Это не наши внутренние законы. Они ваши распоряжения там, вашего начальника. Смотрите. Кто-то ну. нравится, что то можете покинуть, написать на жалобу, хоть что. Вот, вот для этого мы это вот, для этого существуем. Федеральный закон, который кто это Я могу написать. использовать. Напишите. Напишу. Напишите. Напишу. Напишите. Ну вот, он он дальше. Я не заставляю. Ну же, пусть составляет. Сережа? Да. Сейчас тогда вызовите председателя туда. А в Конституции написано, что нам разрешено снимать. Что выше-то? Что что вышито? Ваши указки или Конституция Российской Федерации? Вам больше не с кем попланировать? Нет, я спрашиваю. Я здесь с вами не собираюсь дискуссии. Мы бы, мы бы а прошли, учили. и ничего вы, такого нет. Судей ложи да, подчинять законные деньги. Вы покидать здание? Да, да, да. Сейчас. Придет ну, рим, ну, вы все в свое время. Вот, пожалуйста, попрошу на выход от вас. На каком основании это? А она еще не может постоять тут или что? Здесь, Здесь нет, вы мешаете. С вами вы мешаете, вы следите на прохождении. Кого? Мешаем кому? Я же что, уйду и ну, составляйте а его без посетители? меня. Я протокол, мне это я, я вам еще раз заявляю. Ничего, посетитель зайдет. Посетитель зайдет. Вы, вы, вы, вы, вы, вы пропустите. Каких? Я вам еще раз говорю. Каких? На основании чего? На основании того, что у вас потребовал, вы познакомили. Правила поведения посетили. Вы знакомы сюда. Вы, вы именно знакомы. Вы знакомы с Конституцией что? Российской Федерации. Подпишите мне, где написано что сейчас съемка в здании сюда. В Конституции. Сейчас я вам покажу. покажу. Где, где именно разрешна? Сейчас покажу. Статья 29. Конституции. Ну куда вы пошли-то? Идите сюда. Статья, как. Камеру выключила. Можно? Можно на минутку сюда? Мужчина. Седой мужчина. Идите, читают для вас специально. Мы Вы и... не обязаны Конституции Российской Вы подчиняетесь. Вы подчиняетесь Конституции выше. Конституция выше, чем, чем закон. И положение. Вы разберитесь сначала себе. За что вы ее продаете? Мы продаем. Это вы продаете? Покиньте, пожалуйста, здание. Сейчас без давайте. нам нужны ваши данные. На каком основании? На ком основании я тебя спрашиваю? Да, вызывай полицию составлять. сюда. Полицию вызывай. И будете составлять протокол? В да, Каком тоне я должен с вами разговаривать? Вы не объясните? Знаю, Слушайте, Слушайте суда, вы слуги народа. Вы считаете, вы считаете себя мы слугами сотруд... народа, Свободны какие вы сотрудники искать, получать, передавать, производить и распространять информацию здесь любым законным способом. Работаем, вы работаем работаем больше, в кабинетах, вы мешаете работать громче нас. Вам сказано неоднократно я говорю, Вы громче. не прикупка, покиньте здание туда вы громче нашего правительства Покиньте здание, вы здание вышли. Я вам. Прочитай да, еще раз, давай на камеру вот. на, Статья 29 -е. Каждый имеет право свободно искать, по участку передавать Слушай, производить почему? и распространять информацию любым законным способом ну, Полицию вызвали? Полицию-то вызываете или нет? Вы хотели вызывать ну, у меня что-то трубку не берут, ни там, ни там. Что, не там, не там, знаю. Вы, возможно, не туда звоните, нет. Вы уже ваш телефон, Конечно. Конечно, поэтому не Будете вызывать или нет? Мне ждать полицию или не ждать? Так, вы, вы, скажите, знаю, мне, мне полицию ждать или не ждать? А зачем вам ждать? Не надо? Не будете нарушать. вызывать? У правонарушения есть какое-то или нет? У нас данные имеются. Да? А кто вам дал эти данные? Вы я, вы я, не давал, сидели, вы... я давал разрешение вы, на... давали. вы даже подписывали протокол Кто подписывал? Ну-ка покажите мне, пожалуйста Ну-ка покажите, покажите Какой протокол я вам подписывал? Покиньте, пожалуйста, здание Персональные Покиньте, данные мои, Пусть кто вам дал ставить. разрешение Третьему лесу передавать Вы нас выгоняете или вы нас оставляете вы так, Попрошу вы вас, пожалуйста не не давайте, давайте я вас спрошу одно Вот встать туда, в танк не надо меня снимать с вы, вы, вы у меня сейчас взяли персональные данные. Вы передали третьему лицу персональные данные. Право, вы, имеете право, вы имеете я право? Вы имеете право, право давать передавать смысле, мои персональные данные. Так, все, ладно, тихо, все. Вы, вы, вы зачем передали персональные данные другому человеку? Я вам разрешение давал? Я не должна вас его спрашивать. Как это? Потому так? что вы находитесь в здании суда. Это точно? Это точно. Это, точно. это здание вы, суда. Посмотрите Вы не должны со мной, да? Не разговаривайте, дышим им повод лишний, <свист> пусть и я но... А документы есть на это здание? Вы, Вы даже не знаете. Составим протокол без них, при свидетелях, что отказался. При каких свидетелях? Где у вас, вас свидетели-то? Где а вас, вас свидетели? Вот, свидетели сидят. А это разве свидетели? Да. Они свидетели. заинтересованные лица. Это свидетели. Это заинтересованные это лица. Законы прочитайте. Вы вообще законов-то не знаете, а? Кто, кто вас читайте, принял что? на работу? вообще. У вас Вы свои какие законы какие-то. Вы, Вы вообще кто такой-то? Что делаете? Вы что тут? Я председатель Совета народных депутатов ну этой, этой страны. Да, не да чего? Неужели? Не, неужели? Да неужели? Это... Ну, До таких лет. Ну дорос... скажи еще что-нибудь. Балбес он как был, так и не, в общем и выроснут. Вот вообще оскорбление идут уже. Да, да. да. Неоднократно Это не разное, разное оскорбление? Это консультация фактов? Да. Если, вы, вы, если вы не изучаете ничего. Незнание, незнание, вы, незнание вы, закона. Незнание вы, вы, не закона от не ответственности. Покиньте здание суда. Да, вы давайте Вы сходили, все передали, в канцелярию. Ладно, пойдем. Баранда. Это только начало. Это начало к вашего конца. Конца. Вы, точно, покидите, вы точно, это сказали? Протокол на вас будет составлен. Тихонько, тихонько. На не надо меня толкать. Не вы надо выйдете, меня толкать, выйдете, говорю выйдете, Я когда захочу, тогда и выйду. Вы мешаете. Видите, люди выходят. Толкатель. Вы вы захватили, что ли здание? Что ли? Не надо мне толкать. что ли тут захватил? Не тут? дергайся. Вы Выйди. Следующий раз. что ли? что что еще закончили. Не мешайте работать Двадцать что ли закупил? Не мешайте работать. Знаешь, что я запутили? Все. Все. Даже у меня все порядка, ничего не понимаешь.